дорогие друзья, ужасающая новость о том, что происходит на земле. Никто не мог поверить, но объекты НЛО среди людей нападения на военные базы и на бункера, которые находятся под землей, также были атакованы неизведанными силами. И это факт о том, что много лет назад говорили ученые, уфологи и политики. Но сейчас это уже не изменить. Они начинают нападать не просто так, а с агрессивными действиями. Вот как, например, случилось в Египте в одной американской базе. Множество объектов напали на бункер, который находился под землей около 40 метров. И суть в том, что изнутри этот бункер был уничтожен в связи множества каких-то необычных действий. Но военные политологи рассказывают, что на этой военной базе были... И находились множество ядерных боеголовок Зачем объекту НЛО уничтожать, захватывать нашу планету в связи с каким-то необычным методом или последствиям, я не могу вам объяснить. Но я могу вам показать несколько кадров, которые вас, наверное, шокируют. Просто-напросто, дорогие друзья, досмотрите этот сюжет, оставьте комментарии или вопрос. А вообще... Приятного вам просмотра. Не пугайтесь, не шокируйтесь. Это мое субъективное мнение о том, что от нас скрывают власти.